Ребята, всем салют! Я такое замечательное место нашел, красивое очень. Сюда прямо, прям под лагерь, палаточный самое то. И пока здесь никого нету, буду пробовать половить здесь. Единственный раз я здесь был с семьей, ловили мы таких небольших ладошечных карасиков. Ну, между делом совершенно не на рыбалку практически ездили. Вот, но также я здесь видел народ со спиннингами. Попробуем. Но пока на спиннинг не хочу. Хочу закинуть поплавочную удочку и фидер. Вот. И попробовать, что здесь из белой рыбы есть. Поехали. Искать местечко. Не видно вообще низги. Куда бросать? Сначала уборка, потом рыбалка. Леса. Смотрите, леса ко мне пришла. Сейчас мы прям с пылу с жару Отлично, будет. Так, я там удочку забросил на червя. Что это? Трава. Фу, ты, господи, смотри-ка, и первый. Блин, он за разгромил и в траву убежал. О, отличный попался карасек, мега монстр. О, гуляй, Вася. Глубоко вообще, глубина такая. Метра три, наверное, около берега только. Эй, товарищ! Красавица! Ой, красавец. Так, попробую-ка кукурузу поставить на фидер. Что-то затихло все. Когда только приехал, пару карасиков маленьких вытащил. И все. Такое ощущение, что когда я подкормил, рыба вся разбежалась. Может так оно и есть. Есть. <смех> О какой! О какой монстр! Вот это да. О. Так, на чем мы остановились? На кукурузе о там клевет кажи. Опа, есть Ребята Сейчас я нащелкаю Вот таких вот Не дают мне Фидерную насадку сделать Ладно Клюйте там Сами Ой, -мо! Нифига Он у меня чуть удочку не упер. Вот этот вот. О, как хорошо съел-то. Ну что, да не куда тебя, малыш? Есть. О какой! Пожалуй, возьму я тебя в садочек положу, потом посмотрим. Так вот, так камеру выключишь, а он начинает клевать раза. Ключишь, перестает. Ага. Есть контакт. Контакт. Да. Yeah. О, какие-то грызки прям совсем клюет. Так, перекину я пока фидор. Оставлю я, значит, кукурузу не хочет. Может быть, будет кукуруза с опарышем. Давай попробуем вот, кукурузку и опарика подсадить. запаха парочку Советский. Красненький. Но сейчас, как обычно, кофейку, перекус и еще немножко порыбачим. Что-то, что в общем, кроме маленького карася, больше пока ничего не вижу здесь. 2 а теперь и было бы ради чего бежать о, ребята грудиночка копченая сам коптил правда, немножко перекоптил но вкусная получилась ух ты хлеба я не нашел дома взял вот что было Хлебцы. Это у нас все диетическое питание. О, диетическое, сказал он и отрезал сало. Получилось очень, очень вкусное. Там у меня кто-то сидит уже. М -м -м -м -м. Ну все, друзья, отрыбачился я, немножко карасиков половил всех отпустил, ну почти всех этих сейчас я тоже отпущу, сейчас покажу там буквально три штучки с ладошку Такие вот ловятся побольше. Вот. ну всех отпускаю, потому что что тут брать? Отлично, порыбачил, пора и домой. Через раз то карась, то вот этот вот, товарищ. Ну, не знаю, там видно, нет, там три штучки буквально. Такие мелочи. Все их. Ну и, естественно, мусор забираем за себя и за того дядю. Друзья, всем до новых встреч, всем клевых рыбалок и пока-пока.